Никогда в школе не объявляли, что весь этот анкет расплачен. Сообщение прислали, мол нападение может быть сегодня в школе. It's кип в своем классе у школы играет музыка Нормально Kate's dad versus Kaya's dad. Good morning. Huh? I can see, but I can yeah. sample the The schedule. Mm-hmm. I can read glasses. I can oh, it, it was. Oh God, why is it so cold? <laughs> it's not gonna work. It's going to. Good luck. <laughs> Come on, just join the fire. There is no fire. There fire. fire. Don't you see the fire? fire? Jesus H Christ. Don't you see the fire? It's over there. It's in Korean. Да. <laughs> Руслана. Руслана. Руслан, Я тоже И ты не знаешь свой иди, это на русском написано? Это как? Когда, где, как и почему это произошло? <смех> О, там да, китайский есть, слушай. <смех> Но, блин, на русском это, конечно... Может, здесь учебник русского какой-нибудь, по которому мы учились? <смех> Тоже написано русский язык. Молко. Чё, чё алгебре уделяешь? Смотри, тут вот азбука есть. Блин, у них есть чайнис. <смех> а, это просто книжка по чайнису. Блин, я было прикольно, если это типа, было что-то типа... Учебником не знала. Смотри, мы еще встретимся с тобой. О, а, смотри, мир. Oh, no. No, Блин, ну здесь no. нет ничего того, что мы изжимаем. Аня, гугли, смотри. А все, Google. а все внизу? Эффект бабочки. О, oh, прикольный, кстати. Короче, у меня произошел ментал Я просто эм, расплакалась на уроке Сивика, потому что... Потому что я ничего не понимаю. И мне стало очень грустно, и головой я понимаю, что я могу прийти домой, все перевести, сделать задание и написать эссе, Но все равно было очень голосно почему-то Сегодня я начну дома, потому что хочу сказать, что из-за того, что у меня в среду произошел ментал брейкдаун, мне было грустно, я не хотела идти в школу, поэтому, собственно, четверга в этом видео нет, потому что я осталась дома. Uh, сегодня день кейн-кэнди, это вот эти вот трости такие, знаете, бело-красные. Вот, и у нас уже был такой бело-красный день в прошлый раз, если вы смотрели это видео. Um, я не люблю красный, я уже говорила, я одевала тогда бордовую кофту, но в этот раз я решила одеться по-другому. Я оделась во всем белое, uh, но кофту у меня потому что кого волнует? Сегодня, кстати, я думаю, будет очень человый день, потому что многие обещали э, ничего не делать в классе. Будет довольно-таки интересно, я думаю. И мы сегодня на урок театра идем в аудиторию, поэтому еще в аудитории что-то будет, я думаю. Вот. Примерно как-то так. Я вышла и смотрите, какой туман. Это. Это крипи, ребят. Опять музыка играет ухода школы. Мне нравится. <связь> как вам такие конфеты? Вкусные. <связь> <связь> <связь> <связь> Недоступные. <связь> Блин, его не видно уже, ну, короче, ну, снеговик, ой, снеговик. Тут Мороз Господи, кто? Санта, вот по-американски, вот смотри какой просто туман, это что? А Обидно? Да. Короче, Санта, не честно, кто это? Это вроде учительница, какая-то, или что-то такое. Сладости в библиотеке. Как вам такое? Как вам такое? Мы сейчас идем туда. Может, мы что-то уйдем? It's interesting. Мне никогда в школе не объявляли, что мне все конфеты бесплатно дают. Что, мы реально пойдем? Да, не знаю. У нас еще есть время, если что? Что? А точно в голове? А что происходит? Почему это так? Странно Оно закрыто, но... Этот, знала, сообщение прислали, мол, нападение может быть сегодня yeah. в школе. Okay. Good, morning. Good morning. <laughs> А а я бы тоже не пришла, это. но как бы... Да. Надеюсь, ничего не будет. Да. Это странно. Да. Меня позвали в карьерный центр, потому что я была заинтересована в университете Вашингтона. И они приехали в нашу школу и дали мне, мол, типа, ты заинтересована, поэтому мы тебя позвали. So, я пока не знаю. Я, наверное, пойду в Кларк, и потом через два года пойду уже в ваш университет. Thank you. Я успела забрать свои вещи с класса английского. Сейчас, кстати, у меня академический английский. Надеюсь, мы тоже будем смотреть фильм, потому что я просила его в среду <laughs> об этом. Morning. Good morning Good morning How are you? Good Good yeah. So far That what does it feel? want to? рок-театра и мы в аудиторию или как это у нас называется актовый зал. и поле нету и так грустно в аудиторию без оли и здесь очень холодно прям реально холодно мы вроде будем что-то играть на сцене I think have all my credits on You Junior? Yeah. I don't you're a, <gasps> you a senior. No. Oh my god. You're a sophomore? No, I'm senior. You're a senior? Liar. Ryan, You know my age. I know like your age. You don't know my age? Guess my age. 18. I'm 19. You're not 19. You <laughs> yes. are definitely not 19. I'm 19. <laughs> he it 19. Damn. You're <laughs> a sophomore? No, he said like I'm, I'm a sophomore, oh. I'm a but I'm senior. Кстати, я помню рисунок что это муравьи и грибочки. Я рисовала грибок. Я не помню. Пускай с вернулись в класс, потому что мало человек и нам ничего делать будет Поэтому будем смотреть опять что-то. где мы что-то смотрим, а и будем есть рамен. Это делает мне чувствовать хорошо, когда я делаю это Так... Черепс, мальчик у вас есть болезненький Это часть жизни в 21 веке с смартфонами Привет снова! Мои люди! Мы снова встретились Да. Идем на ланч. Мы вышли mm -hmm. из аудитории, потому что нас было всего 7. Oh. Нам oh. нечего делать было в аудитории. Что вы делаете? А мы смотрели про чувака, который рассказал про свои тики. У него синдром Туретта. То есть он человек, который выступает в театре, но он с тиками. Бежим! Руслана! Я думаю, единственное, я буду на пятом уроке работать. А на шестом уроке у нас хад Chocolate Day. Она когда нас купила, говорят шоколад, зефирки, и мы будем тоже чинить. У меня чилддэйс. Yeah. Да, для тебя классно. Прикол в том, что людей немало, но кажется, что мало, потому что обычно в этой школе много людей. Ну no, людей еще мало, потому что многие не пришли из-за того, что no. сообщение было про... про шутинг. Мол, типа в Тюбдоке yeah. это официальный день, это день. Описаний день, типа, стрельбы во всех школах. Это типа пранк, да. но из-за этого прислали сообщение да. родителям. Мы сказали об этом, Оскар. и, Оскар. и на втором уроке она это, такая, если что, закрываем двери, uh -huh. закрываем книжной полкой, короче, дверь и бежим типа туда, знаешь, такая. Oh, Merry yeah. Christmas! Yeah! <laughs> Can we... What time is it? Is this a photographic loss? A time right here Can you guys see No! <laughs> no! <laughs> I'm a celebrity I'm <laughs> gonna you You can't just take a picture of me Yeah, wait, uh, yeah. I'm gonna take it blind you for a second, okay? I swear to god, I got it, I got it It's kind of weird yeah. <laughs> <laughs> <coughs> Этот пацан был со мной в прошлом году, но он не помнит меня Я на него наорала Он такой, ай, всё, я тебя вспомнил. Я такая, ну да, надо было наорать но было весело, мы бывали в его классе фотографии. Он еще сказал, что я выгляжу как селебрити. Я не поняла, к чему это, да, конечно. Потому что он выглядит как селебрити. Кому он? Он еще пофоткал меня, мой глаз. Я не знаю, что он там сфоткал, допустим. Я нашла кей-попера в своем классе. А что еще вы хотели? Um, они просто говорили о мальчиках из ТХ. Я такая, вы кей-попер, они такие, да. И мы начали спрашивать, кто кого стынет. И там, знаете, типа, стен твайс. Я такая, god seven, god seven. Вот, и кошти стен твайс, он хайпен, got seven. Это было весело. И потом мы просто весь урок разговаривали. Типа, кто кого стынет, кто кому нравится. Потом какие мы дорамы смотрели, и еще кто там, типа кто аниме смотрит. Это было весело. Мы теперь знаем друг друга. Там... У нас в итоге четыре человека в этом классе сидело. Good afternoon. Hello. <свес> <свес> <свес> Это было больно. <свес> Ау, я ударила себя наушником. <свес> я хотела сказать, что я вышла с автобуса. А, знаете, в чем прикол? Я показала, что на всех уроках, кроме пятого, нам включали какие-нибудь фильмы. А, Крисмасовские и не только. И прикол в том, что оказывается им сказали не включать фильмы сегодня. Типа, можно повторить что-то, не начинать новую тему, но не включать фильмы, и все, все равно включали. А на шестом уроке она обещала Hot Chocolate Day, и она как раз все сделала, и там стоял, типа, стояли сливки, которые можно сделать, что я, ну, это, что я и сделала. А, всякие посыпочки, маршмеллоу. Это было очень мило с их стороны, и мне очень понравился этот день. То, что он последний мне нравится, ну и сегодня настроение у всех было такое. Рождественское, все дарили друг другу подарки. В общем, было довольно-таки интересно и прикольно. Еще с Олей поедем покупать подарочки. Я, наверное, не буду это снимать, но хочу просто сказать спасибо, что посмотрели этот влог. Надеюсь, вам понравился. Пусть я не всегда одевалась так, как надо, но... Кому? Какая разница? На этом все.